Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вичезар Вести Валкон. у нас в гостях Сергей Демин, и сегодня мы поговорим с вами о Спасе, третьем, самым сакральном его проявлении, это Соворожий Спас. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Открытие сердца – это состояние полного доверия к миру и к самому себе, а значит, приятие всего, что тебя окружает, что входит в твою жизнь – и что отражается на твоей судьбе? К сожалению, сегодня это состояние многими людьми утрачено. И у них закрыто сердце. Для того, чтобы понять, открыто у тебя или закрыто сердце, нужно просто обратиться к самому себе и спросить, что ты готов отдать, чем ты готов поделиться для людей, бескорыстно. Что ты способен увидеть, поддержать, приободрить в другом человеке? Какие качества ты готов помогать ему взращивать себе? Какие состояния души ты считаешь прежде всего для себя необходимыми, чтобы жить по конам, выражать себя как человек? и присутствовать во всех добрых делах и намерениях своих родичей и своей общины. Сердце – это э, тот божественный сосуд, через который проходит вся жизнь человека. В нашей традиции сердце называлось сердкой, или середкой, или серединой, которая соединяет все миры. Мир земной, человеческий, небесный и звездный. По всем конам мироздания мы не можем быть единственными. Потому что единство заключается в многообразии. И это многообразие как раз и распространяется в нашей галактике, в нашей Вселенной, где миллионы галактик различных, в наших параллельных мирах, о которых многие сегодня говорят, различные формы жизни о которых раньше знал Сворожий спас. И те его носители, которые в нашей традиционной культуре еще вспоминаются как азы, которые через своих волхвов, уров, в нашей памяти и в наследии наших предков оставили определенную культуру, помнящую о звездном знании. Культ? Ура! Ра. -ра. Ура! Да. И еще хочу вас отослать к нашему ролику о иерархии праве, нави и яви. Вспоминая предыдущий вот, наш разговор с тобой о характерниках, они были, по сути, вне брака. То есть они брали на себя обед безбрачия, служили, по сути дела, обществу. А в данном случае характерник сворожего спаса, Своружий спас, он, ну, он, чем он отличается от характерника степенью могущества. Например, э, характерник он мог общаться с небесным родом, угу. со своими предками. Да. Характерник, который э, пришел как ас через уров, он нес в себе знание первого Творца Отца угу. Небесного. И у него было взаимодействие и связь как своими высшими Я в разных мирностях, так и общение со своими предками, которые жили на других звездных системах. Ну, по сути, это уровень Бога. Угу. Бога Созидателя. Да? И по той лестнице духовного развития мы показывали как раз на каком уровне человек приобретает уровень Бога Творца. Как раз после того, как в предыдущий раз мы говорили, что характерник отдает себя обществу, следующий уровень, это по нашей вот оценке, восьмой уровень духовного, энергетического и физического развития, когда человек становится Богом-созидателем. Да, ну если уж мы заговорили о энергетическом развитии, то я здесь могу сказать о том, что у характерников сохранилось знание о человеке Азии, который имел 13 основных ключей или истот, или истоков, которые mm -hmm. сегодня принято называть чакрой 13. 13. Поэтому 13 это число спаса. Mm -hmm. Вот почему его в свое время искривили и таким образом скрыли его сакральную сущность. А она означает то, что 13 соединяет тебя окончательно с Отцом Небесным. Потому что десятая чакра, которая находится за родником на расстоянии э, около метра, так. это планетарная чакра. Mm -hmm. Она соединяет тебя со знанием планеты в целом. Девятая чакра – э, это число Бога. Поэтому не случайно оно имеет два, два смысловых значения. Девятка и шестерка угу. Плюс и минус. Свет и тьма. Добро и зло. Одиннадцатая – это галактика. Да. Это наш Млечный Путь или Сварга угу. И там же лежит 16 чертугов которые да. в кругу звездных да. систем. Да. Это у нас предпоследняя чарка. Да. А последняя – это Вселенная. Угу. которая растворяется в тебе, как микромир. И ты через зов сердца иконы можешь считывать любую информацию по голографическому принципу угу. через квантовые, скажем так, особенности Вселенной. Да. Жизнь в любых мирах. А поскольку наша Вселенная связана электрическими цепями, угу а любая планета является магнитом, который имеет энергоинформационную и магнитную решетку, то э, вот эти звездные врата, которыми мы пользовались, mm -hmm. или порталы, как да. сегодня говорят, да, они как раз были построены на принципе притяжения через электричество и свет, потому что электричество есть свет, да. а свет это Отец Небесный, перемещение во времени и пространстве в любую точку с мгновенной скоростью. Да. О чем Сергей сказал, это кон тождества. В нас находится вся Вселенная, все мироздание. мироздание. И Познав себя, мы можем спокойненько управлять Вселенной и миром в целом, как самим Поэтому собой. Поэтому наши предки всегда и говорили, начни с себя. Да. С тебя все начинается и, и, тобой и, всё и тобой всё с тебя все заканчивается, заканчивается, да. заканчивается. Поэтому вы можете по ссылочке посмотреть нашу книжечку Коны. Они помогут вам в вашей жизненной э, ситуации, во многих, для того, чтобы э, начать движение по духовному пути развития. Поэтому планета Земля начинает выдвигать в отношении человека новые совершенно требования, для того, чтобы он соответствовал тем условиям, в которых дальше он будет развиваться. И здесь путь один сегодня для человечества. Либо оно проходит сегодня испытание, отказавшись от всех старых представлений, поведения, настроения, взглядов и убеждений, которые формировались многие века через среду насилия и пошли туда очищенные, обновленные, как младенцы, омытые любовью и светом. Сегодня подавляющее количество людей поняли, что привычная жизнь сломалась. Да. И это понимание приводит их к обостренному состоянию тревожности, напряжения, которое перерастает в массовые страхи. О том, как жить дальше, что с нами будет, куда мы двигаемся, каким образом исправлять эту ситуацию. Но эта ситуация дана как раз для того, чтобы ее не исправлять, а для того, чтобы в ней пересмотреть свое участие. Да. Да, и согласен. понять, что с теми существующими заложенными ценностями и убеждениями, по которым живет личность человека, современного человека, да. уже не способна справляться с кругом тех событий, которые совершенно на новом качественном уровне требуют обновления, полного, тотального, безграничного обновления природы человека. И перехода его из состояния жизни по личности в состояние жизни по сердцу. Да. Это, тот, это начало нашего разговора с сворожьем Спасе. Да. А это значит, каждому из нас нужно отказаться от той больной части эго, которая приросла через личность к нашему сознанию да. и умы, для того, чтобы понять, что она разрушает мир. И планета сегодня... Тем, что до чего мы, до какого тупикового сознания довели себя в этой цивилизации, показывает нам, что это тупиковый путь. Он путь разрушительный. И планета перестала сегодня с этим соглашаться, потому что она вышла на огромный поток любви и света, или, как сегодня говорят, уровня повышения вибрации Добраться, и чистоты да. Шумана. Наши предки и все мудрецы говорили, начни с самого себя. Загляни внутрь себя. Посмотри, из чего плохого и хорошего ты состоишь. Потому что мы, как правило, знаем, какие мы хорошие. Но мы отказываемся знать. Признать, признать. Или, или боимся признать, признать. себе, какие, какие же мы нехорошие. Да. Эти знания начали выходить наружу, на свет. Конечно, они, как всегда, прежде всего используются в элитных спецвойсках. В каких-то секретных подразделениях, которые готовятся по определенным психологическим, физическим, энергетическим методикам. Что же такое объединяющее начало Спаса? Это родовое знание, которое в целом, как я понимаю правильно, объединяет в себе казачий Спас, характерный Спас и сворожий Спас. Действительно, Спас всегда являлся родовым знанием, которое из поколения в поколение передавало навыки, умения и общие ценности, основанные на русском родовом праве, которое потом переросло в народные вечи, в копное право, но это всего лишь разные формы и далекие отголоски того, что было изначально. А вот это изначально сохранило казачество, сохранило до сегодняшних дней. И эта форма называется круг. Почему круг? В нем заложены глубокие сакральные смыслы, исходя из того, что круг – это универсальная форма, которая в одном моменте может расширяться во всех своих точках и сужаться. И в любом своем состоянии через расширение и сужение оставаться цельным, цельным как форма. Да, как форма да. Именно это состояние цельности и несет родовое знание. Когда из поколения в поколение знания передавались таким образом, что оно не растрачивалось, а только усиливалось через расширение родового круга. И вот в этом родовом круге обсуждались все формы жизни, хозяйствования, быта, семейного уклада, которые являлись равноценными для каждого входящего в этот круг. Поэтому круги делились на родовые круги рода, племени или общины той или иной, угу. и народа. Итак, народный круг собирал угу. сбор или собор, племенной круг – собирал вечи, где вещали старцы, волхвы, ведуны, иначе говоря, ведущие люди. Да. А первый круг собирал атаман, или атман, или великий муж, великий мужчина. Или отец. Или отец. Батя, вот такой родовой устой прошел отбор отсев и все лучшее, что в нем. Проявилось, было передано потом в виде а, различных форм народовластия и самодержавия. Mm -hmm. Сам себя держишь. Сам себя держишь. И на первом этапе организационной формы управления, как сегодня говорят, была держава, когда каждый родовой круг держал свою силу. И был держателем. Держателем, то есть державник. Да, или самодержцем. Да. Это потом самодержцем да. стали другие рода, которые через клановую или тейповую систему, да, твою да. заявку выполняю, да. Да? да? да, Узурпировали власть, которая является власть, ведущая любовь изначально твердо. Угу власть. Узурпировали эту власть и обратили народоправство и тех, кто его держит, в подчиненные для себя сословия. Поэтому это и было, и это входило в родовое русское право которая и определяла степень возможностей, а также прав и обязанностей в каждом родовом круге. Исходя из степени решения важности тех задач, которые относились либо к конкретному роду, либо к племени в соединении родов, либо к народу в соединении с племенами. Поэтому родовое право, оно право природное которое изначально дано родом. Это право, оно максимально соответствует тем заложенным божественным качествам, которые несет в себе человек по своей человеческой природе. В родовой круг а, входит семья или несколько семей. Вот до какого колена родовой круг? Вот в древневедической интересно. традиции семья определялась общиной, родовой общиной, в которую входили семь поколений предков так. и семь поколений потомков. потомков. 14 колен. Это род. Да. Это родовой все, круг. Это родовой круг. Это да. все мои родичи. А в центре стою я. Поэтому здесь семь, и здесь и семь, семь, и семья. Семья. Я. По отцовской линии, ну, да, родовой да, круг да, – это отец, да, родоначальник. Это потому что он, он является родоначальником, родоначальником. То есть, да. властителем или а, а, а, а, начальник, или а, возглавляющий род. Да. Поэтому он, как глава, которая возглавляет, нес всю ответственность да. за то, как он продолжает род. Следует здесь сказать, что так как срок жизни был несколько кругов жизни, да? то вот эти поколения 7 до и 7 после уживались на одном пространстве, родовом кругу, а, Ну, скорее всего, да. так я понимаю. Более того, они не только э, уживались в этом пространстве, но и каждая родовая ячейка поддерживала и укрепляла друг друга. По мужской линии родовой круг сохранялся, расширялся, Девочки, то есть дочери, уходили в другие круги и продолжали, продолжали роды, создавая род... клановые уже рода... объединения. Продолжая рода, близкие по родовому праву своему роду. Таким образом, все таки род от рода отличался по своему уровню развития или по своей духовной потому что каждый род изначально создан через мировое древо нашего Отца Небесного рода, основателя, для выполнения какой-то задачи, которая накладывалась Небесным Отцом родом mm -hmm. на этот конкретный род. И все его потомки... Должны стать в своем служении исполнителями этой задачи. Поэтому здесь не было никакой конкуренции или борьбы, которая сегодня является основной формой вытеснения друг друга mm -hmm. с определенного пространства. А была купа. Отсюда потом пошла копа. Копа. Купное право. Да. Купа – это значит «целокупные». В купе, вместе, вместе, сообща, в единении, и отсюда идет главное понятие это лад и согласие. Потому что только через объединение родов в народ или роды в племя, через лад и согласие мы можем укреплять, сохранять и развивать свои рода. Когда люди спасали свои души на уровне духовных миров, да. Спасали своих родственников, как воины, бережники, защитники, и спасали свою землю, защищая ее от врагов, и спасали себя от всяких искушений, душевных нечистот, да. духовных заблуждений, преобразуя свою животную природу в природу божественную. На этом, дорогие друзья, разрешите с вами попрощаться. С вами был Азара, Вести Ивентиевалкон и Сергей Демин. Подписывайтесь на наш канал. Приходите на семинары. Мы вас ждем. Всего хорошего. Благодарю всех. До свидания.